Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, наши родные. С огромной радостью и с небольшим волнением даже мы сообщаем вам новость. То, о чем мы говорили на протяжении почти что года, свершилось. Скоро будет РД-фестиваль. Первый международный фестиваль родные души. И мы вас от всей души, от всего сердца приглашаем на этот фестиваль. Мы хотим, чтобы собрались все родные души со всех городов России, со всех уголков нашей огромной страны а также приехали из-за рубежа, из Европы, из Азии, приехали а, из Америки, из Северной Америки, все наши друзья, родные и знакомые. Это приглашение для вас, наши дорогие. Мы хотим вас пригласить на это уникальное событие. Хотим обратить ваше внимание, это первый международный фестиваль «Родные души», который соберет всех родных душ в общей атмосфере, где будет уникальная атмосфера, которая известна всем постоянным участникам РД-ретритов, РД-интенсивов, где будет а, много практик, будут новые практики, РД-практики, которых еще до сих пор не было, а также будут всем хорошо известные практики. О них подробно вы можете посмотреть на сайте. Есть официальный сайт фестиваля «Родные души», там есть вся подробная информация. Это не только фестиваль, это еще небольшое турне. Мы проведем его в горах, а потом потом мы поедем к морю то есть несколько дней у нас будет в горах фестиваль проходить потом несколько дней будет около моря вся подробная информация на сайте Этот фестиваль будет очень богат я надеюсь мы надеемся что будет очень богат неожиданными событиями экспромтом импровизацией. для этого заложено время для этого есть площадки для этого есть все возможности на самом деле к этому фестивалю мы с Андреем готовились уже несколько лет, начиная, наверное, с 2012 года, когда мы мечтали о том, что однажды мы соберем всех родных по духу людей в одном месте. Это будет колоссальное мероприятие и по количеству участников, и по количеству разнообразных практик, и великолепное общение в кругу родных душ, ну и так далее, и так далее. Это просто потрясающе. На самом деле этот фестиваль планирует быть просто незабываемым, потому что такое количество людей, такое количество родных в одном потоке, когда объединяется столько людей, когда происходит столько практик, когда еще вокруг горы, великолепная природа, но это заряжает невероятно. Я думаю, что все участники, когда разъедутся, они будут вспоминать этот фестиваль еще очень-очень-очень долго. И мы тоже. Это незабываемые события, и это события, которые просто невозможно пропустить. Это события, которые направлено на воссоединение всех родных душ и на духовное пробуждение. Все постоянные участники наших ретритов, они знают, что когда приезжают люди на ретрит, они каждый приезжает со своим, и уже через несколько дней все объеди... всех объединяет вот эту общую атмосферу родных душ. Сердце раскрывается, душа раскрывается, происходит духовное пробуждение. И на РД-фестивале будет то же самое, только в гораздо больших масштабах. Где будет проходить? В Краснодарском крае. В какое время? В сентябре. Это время выбрано не случайно. Это очень удобное время, это бархатный сезон. А с нашей точки зрения это самое лучшее время в году, когда очень хорошо припекает солнце, тепло, море прогретое максимально, и в то же время нет огромного количества туристов, а есть вот эта тишина, такая атмосфера ретритности, которая тоже необходима на фестивале. Поэтому в начале сентября. Итак, мы приглашаем всех, всех участников, которые были на наших мероприятиях, онлайн-мероприятиях, на живых мероприятиях с 2012 года, кто посещал наши ретриты, интенсивы, многодневные однодневные, кто был на онлайн-практике. Мы приглашаем из Москвы Дашу, нашу постоянную посетительницу РД-интенсивов, Елену, Ирину, Женю, тоже всех, кто был у нас на интенсивах однодневных в Подмосковье, а также Аллу с Андреем, Наталью, Светлану, Елену и Сергеем, а также Кристину, Дарью, Оксану, Марину, Кристину и Анастасию. Мы приглашаем Ирину, Свету, Наташу, Марию, Приглашаем Гулю, отдельную Гулю, конечно же, Нину, Евгения, Олегбера. Олегбер, приезжайте. Приглашаем Олю, Дашу, и Марианну, Надю, Розу, Марину, Анну. Приглашаем из Санкт-Петербурга участников наших первых тренингов Елену и Ольгу. А также Елену, Алину, нашу постоянную участницу, Наталью, постоянную участницу, пару Руслан и Мелену, а также Наталью и Елену. Мы приглашаем из Краснодара нашу постоянную участницу Диану вместе со всей ее семьей, с Николаем, Еленой и Камилой. Приглашаем из Чехова Юлию, нашу постоянную участницу Светлану, Наталью. Приглашаем из Твери Алену и Диану. Из Воронежа приглашаем от души Ларису, нашу постоянную участницу ретритов, а также Юлию. Из Саратова Екатерина и Владимира, наш любимый Володя. Из Ульяновска приглашаем Анну и Ларису. Из Екатеринбурга нашу хохотушку Ларису. Лариса, вас ждет смеха йога. Приглашаем также Еву и Наташу. Из Иркутска приглашаем наших родных по духу, тех, которые нам впервые тогда открыли Байкал и ретриты на Байкале, Леночку и Людмилу, а также приглашаем нашего хорошего друга из Иркутска, Кирилла, и приглашаем Марину. Из Байкальска приглашаем Ксению и Павла. Из Читы приглашаем Людмилу, приглашаем Алексея, Леша, приезжай со своими практиками, а также приглашаем Дари. Из Новосибирска Ирину, нашего поэта, и Светлану. Из Ставрополя приглашаем двух замечательных участниц – Евгению и Галину. Из Ростова – Оксану и Радмилу. Из Уфы приглашаем Люцию, Алину, Рустама. Из Казани – Дину, Наташу, Зухру. Из набережных Челнов – это наши первые участники тренингов живых – Лилю, Гульнару, Светлану, Галину, Лейлу и других, кто там участвовал. На самом деле трудно всех перечислить. Людмила из Коломенского, Александр из Сергиев посада Наташа из Самары, Надежда из Пензы, Наташа из Оренбурга, Анастасия из Перми, Наталья из Челябинска, Светлана из Нижнего Новгорода, Даша из Великого Новгорода, тоже наша хохотушка Даша, Анастасия из Белгорода, Яна из Новокузнецка, Татьяна из Нижнего Тагила, наша веселая, прекрасная женщина, Наташа из Нижневартовска, Теплая участница наших ретритов. Елена из Благовещенска, это наш герой ретритов, который приезжает к нам с китайской границы. Юлия из Владивостока, еще один наш герой. Евгения из Якутска, Гоша из Ангарска, Алия из Красноярска, Анастасия из Кирова, Света из Тюмени, Елена из Ярославля. Ольга из Рязани, Вика из Магадана, Лена из Ешкаралы и Анжела из Сочи. Друзья, и не только из России, не только изо всех уголков нашей огромной страны мы приглашаем на фестиваль, но также приглашаем из Европы, из Азии, приглашаем из Северной Америки наших друзей, кто участвовал, постоянно участвовал в различных онлайн мероприятиях, а также приезжал к нам на живые тренинги. Приглашаем из Украины наших участников тренинга в Киеве в шестнадцатом году нашу родной душу Юлечку, Татьяну, Олю, Юрию, Викторию, Светлану. Приглашаем Алену, приглашаем Виктора, Надежду, Ларису, а также Светлану. Приглашаем Виталия, Лию, Юлию, Елену, Татьяну, Влада и Виктора, Татьяну, Катерину, Владимира и Галину. Владимир был у нас на Мизмае. Владимир, приезжайте обязательно на фестиваль. Галина приезжала к нам два раза на ретриты. Приглашаем из Беларуси нашу Валентину, которая выбралась к нам в такое непростое время и выберется еще раз. А также Екатерину, которая нам мечтает к нам попасть на живые ретриты. Из Германии мы приглашаем Сергея, нашего веселого звонаря. Ирину, Юлию, Елену, Анну. Еву, Светлану и Ольгу Из Швейцарии от души приглашаем Наташу Которая была у нас на Байкале Ирину Из Финляндии приглашаем Светлану Участницу Байкальского ретрита Из Литвы приглашаем Наталью Которая у нас была в Подмосковье Ирину Из Латвии Инессу Из Польши приглашаем Анну Участницу Байкальского ретрита Из Голландии Елену, Людмилу и Константина Это участники испанского тренинга из Испании приглашаем наших очень хороших друзей родных по духу Карину и Виолетту. Из Италии приглашаем Ирину, Ларису, Оксану и Сильвию. Особенно хочется отметить Ирину. Большое вам спасибо за перевод наших видео на итальянский и на английский язык. Обязательно приезжайте, Ирина. На фестивале будет великолепно. От души приглашаем нашу Вику с острова Кипр, нашего героя, еще одного. Это настоящий герой, Виктория. Из Сербии приглашаем Зору. Будем рады снова увидеться с вами. Из Израиля приглашаем Аллу, участницу Байкальского ретрита. Из Казахстана Лейлу, Анну, Жанну, Анару и Лолу. Лола давно к нам мечтает попасть. Приглашаем вас, дорогая Лола. Из Вьетнама приглашаем Маю. Маю, приезжайте к нам. Из Канады приглашаем Татьяну, тоже наш прекрасный герой наших двух ретритов в Индии и в России. Татьяна с больной ногой была на ретрите и еще умудрилась ходить на экскурсию в горы. Татьяна, приезжайте. Приглашаем Дмитрия, который давным-давно мечтает попасть к нам на живые мероприятия. Как раз удачная возможность. Приглашаем Николя, приглашаем Светлану. Николя особенно. Николя, я передаю вам привет и отдельные приглашения. Из США мы приглашаем Татьяну, Марину и Майю. Это наши близкие друзья, мы очень долго общаемся, мы очень хорошо знаем друг друга и надеемся увидеться вживую. Конечно, друзья, мы не смогли всех перечислить. Всех перечислять пришлось бы очень долго. Поэтому, если вы не услышали своего имени, все равно принимайте наше приглашение. А также, если вы до сих пор мечтали, планировали попасть на какой-то наш ретрит или интенсив, но у вас не получалось, сейчас именно то время, когда должно все получиться. РД-фестиваль, первый международный РД-фестиваль, это событие, событие настоящее, вы это увидите и почувствуете. Это событие, которое нельзя пропустить. Поэтому обязательно выбирайтесь, обязательно приезжайте. Все, кто постоянно смотрит наш YouTube-канал, кто искренне чувствует, что путь родных душ – это его путь, кто чувствует энергию РД-потока, кто хочет найти свою родную душу, приезжайте на РД-фестиваль. Он же работает, пусть он едет, потише а будет. Дядя, только не сюда, пожалуйста. Простите, пожалуйста, мы снимаем видео на звуки на заднем плане детишек. Можно просто да, в да, другое да, место попросить? Да. Спасибо большое. Так, ну, Вон они можно. подошли, тоже на черепашек смотрят. Что ж такое, как медом намазано а, у нас. Потому что ну. энергия. Если бы не трактор. Ну, ну, что там творится. Вертолет Все хотят нам вердей фестиваль. Я сейчас об этом скажу, кстати. И, конечно же, как всегда, когда мы собираемся в родном потоке, особенно когда это группа ретрита, мы собираемся. И тут же начинают проезжать какие-то машинки, приходить люди, смотреть, как все это происходит, уже летать в вертолеты, проезжать трактора. Всем так хочется в наш родной круг. Поэтому мы просто уверены, что РД-фестиваль получится чем-то незабываемым, неповторимым, прекрасным. Друзья, то о чем мы говорили так долго, то о чем. Мечтали многие, теперь уже совершилось. Ждем во всех на РД-фестивале. До встречи!